приветствую вас уважаемые представители знака зодиака овен сейчас мы будем смотреть что будет происходить у вас в ближайшие три недели со 2 по 26 июня именно в это время венера будет двигаться по вашему символическому дому семьи видите я тут все так красиво разрисовала расписала чтобы и вам было интереснее и мне легче и понятнее рассказывать ну что, в принципе, из себя представляет эта Венера? Она очень чуткая, она очень домашняя, она будет способствовать желанию делать что-то для дома, для семьи, проводить время со своими любимыми вокруг своего дома. Вообще, как-то ну, больше всех объединять, ну, своих близких объединять вокруг себя. И это же благоприятное время для налаживания эмоциональных отношений со своими любимыми. С чем мы входим в этот период? Ну, период будет замечать замечателен, а заметен тем что будет на пороге мы будем находиться на пороге солнечного затмения которое произойдет 10 июня и я надеюсь что вы успели посмотреть мой предыдущий прогноз про коридор затмений там все понятно рассказываю о том, что кого ожидает в этот период и как лучше его провести для того, чтобы выйти из этого периода без каких-либо потерь. Ну и соответственно еще и 30 мая начался ретроградный Меркурий. Вот, а ретроградный Меркурий он как правило нам дает необходимость возвращаться к старым делам. Также это период встреч с нашими бывшими с теми, кого мы давно не видели. Вы знаете, в этот период очень часто бывает такое, что мы можем встретить людей, которых мы не видели вообще десятилетиями, просто в каких-то неожиданных местах. В любом, даже в любом городе, например, куда вы можете поехать на экскурсию, или столкнуться вообще в том месте, в котором вы даже не ожидали его увидеть. В общем-то, чем он для вас примечателен? Дело в том, что Меркурий у вас будет двигаться Вернее, он сейчас его сдвигается по вашему символическому третьему дому это дом договоренности возможно на этом Меркурии вам будет очень сложно договариваться будет постоянно что-то переноситься, меняться могут откладываться поездки визиты, поэтому самое лучшее что можно сделать в это время это заняться какими-то обыденными делами бытовыми, то что вы начали делать до него, то вы и продолжаете даже если вы будете чувствовать какие-то пробуксовки сильно не переживайте как только он войдет в прямое движение Ваши дела будут значительно продвигаться Это произойдет после 11 числа Сейчас я проверю Проверила, он аж 11 июля войдет в знак РАК Но ну, еще его страшного. Ну Я думала о том, что он будет просто вам помогать Максимально по домашним делам Только лишь начиная после 11 июля Но в плане договоренности каких-либо коротких поездок все равно после момента его директного, начала его директного движения ваши договоренности будут значительно эффективнее и они будут благоприятно и успешны что еще интересно также то что в период движения венеры по вашему четвертому дому со второго по 26 июня у вас будет возможность помириться с кем-то наладить взаимоотношения со второго по седьмое из 17 по 22 июня вероятно получение финансовой прибыли из неофициальных источников. Выгодные тайные сделки, знакомства по расчету, тайные встречи дома, благотворительная помощь. И подарки, связанные с вашей недвижимостью. Возможно, что-то полезное для дома и для семьи. Хорошо, дальше, с 11 июня Марс станет, перейдет в знак Зодиака Лев, Лев для вас это дом любви, то есть активизируется ваша любовная сфера, но напоминаю, что до 23 числа благоприятные взаимоотношения только лишь с теми людьми, которые уже есть. В вашем окружении а любые новые знакомства они вряд ли будут долговечными вряд ли будут серьезными и если даже они им состояться то со временем они вас разочаруют что то еще с 12 по 15 Меркурий, не Меркурий, а Венера будет образовывать благоприятный аспект к вашему урану. Уран находится в доме денег, то есть деньги к дому к семье, деньги в семью, подарки в семью, что-то для дома, для семьи, возможно, какие-то вложения, покупки, поступления. То есть с 12 по 15 вот обратите внимание на эти даты. Я думаю, что это, знаете, может быть какой-то неожиданный приход на который вы даже не рассчитываете. С 24 июня. 20 по 24. Очень напряженный будет период. Во-первых, с 20 по 24. Венера будет образовывать напряженный аспект, аспект к Плутону в 10 доме. 10 дом ⁇ это карьера, это главные высшие цели. Смотрите, я думаю, что здесь... Вам придется, может быть, из-за чего-то очень сильно понервничать, учитывая, что 24-го еще и состоится полнолуние, то знаете, это такой будет период сильного эмоционального напряжения, постарайтесь не решать каких-либо важных вопросов, связанных с недвижимостью, с карьерой. Могут быть по этим темам всплески, ну глубокие эмоциональные, эмоциональные всплески, волнения. Но постарайтесь отпустить ситуацию и не воспринимать ее слишком близко к сердцу. Знайте, что как только эти дни закончатся, все пройдет и ситуация поменяется. Можно будет мыслить, принимать решения совершенно другой свежей головой и без каких-либо переживаний. То есть ситуация себя на самом деле, она не будет стоит того, чтобы переживать о ней. Хорошо, сейчас мы с астрологией закончили, теперь давайте перейдем к таро. прогнозу на таро. Так, в этот раз я решила немножечко поменять тактику, я буду рассматривать конкретно две сферы, работу и любовь, и также будет основной совет на этот период. Все на разных колодах. Так, первое, по работе. На что обратить внимание? На королеву мечей, то есть это женщина воздушного знака, либо такая очень прагматичная королева, очень такой сильный, жесткий руководитель. И здесь непосредственно с ней связана девятка пентаклей. То есть это крупные финансовые поступления, связанные с женщиной. Возможно, вы ожидаете поступления через женщину, если женщина, конечно же, руководитель, то есть не огромные, очень хорошие, большие деньги, ну огромные, ну пусть будет огромные хорошо, но больше, чем вы ожидаете, с вы ожидаете крупную сумму денег, то есть на на работе вам в принципе повезет, вы должны получить эти деньги, если вам пообещали, то вы их получите, вы их выплатите. Дальше. Если вы женщина, то, возможно, это просто ваши усилия, направленные на получение крупной суммы денег, которую вы обязательно получите. Теперь по любви. Мне здесь выпало два варианта. Первый для мужчин. Для мужчин здесь есть некое разочарование из-за женщины. Видите, тут, возможно, она ушла или пыталась уйти. Так вот. Скорее всего, это королева воды относится к водной стихии, слишком нежная, слишком чувственная, эмоциональная, капризная. Это дева Ой, извините, дева Рак Скорпион или, а, ну не или. И вот здесь есть еще глубокие эмоциональные переживания, страсть, связанные с этой королевой. Ну, что-то тут такое, как-то не очень. Знаете, тут у вас больше похоже, что вы о ней страдаете, или она вам треплет нервы. М -м -м -м, вроде бы как-то и есть, и нет, то уходит, то возвращается. Ну, очень непонятная ситуация, подвисшая с ней. Ну, постарайтесь на ретроградном Меркурии все-таки повыяснять с ней отношения, чего она вообще хочет сама. Теперь интересная ситуация для тех, кто... Девочки, да, для, для девочек. У вас здесь умеренность, у вас все идет своим чередом. Ориентируетесь главным образом вы на создание семейных, крепких традиционных взаимоотношений. И но, но вы смотрите назад в прошлое. Видите, тут стоит девушка и с любопытством рассматривает там бегемотика, который сидит в водичке. А этот бегемотик, знаете кто? А этот бегемотик является королем жезлов это мужчина. Да, это король, король. Да, связанный с огненной стихией. Это лев, это стрелец, это овен. Человек похожий на вас. Можно сказать, одного, одной кровью, одного темперамента. Вам с ним интересно. Непонятно пока, близки вы или нет, судя по умеренности. Как-то, знаете, может быть дела немножечко приостановились, или отношения вот как-то они затихли. нет Нету развития. Ну, как-то все очень тихо, комфортно и без изменений. Хорошо это или плохо решать вам? Ну, я так понимаю, что те, кто в паре состоят, то это хорошо. А если... Не в паре, то, наверное, не очень. Сколько вы все-таки ждаете от него активности, он ни туда, ни сюда. Теперь, основной совет Королева мечей. Мне бы хотелось обратить на это внимание, поскольку эта королева указывает на то, что нужно быть более рациональной, прагматичной, отключать свои эмоции, отключать свой темперамент в принятии решений. Прошлые жизни. Эта карта указывает на то, что вам нужно заглянуть внутрь себя, в свои эмоции, прислушаться к своей интуиции, к своей голосу, к возгласу своего рода. Плюс, вы знаете, дальше выпала карта, которая говорит о том, что будущее пока для вас немножечко закрыто. Идет ожидание. Вам еще нужно немного созерцать, созерцать, направлять свое внимание внутрь себя. Это очень глубокая колода Оша которая дает вам советы. Но, насколько я понимаю, что вам нужно пока отключить активность. И заняться вот внутренним самосозерцанием, медитацией. И как-то больше прислушиваться к себе. К тому, чего вы действительно хотите. То есть прежде чем не действовать. Сначала хорошо все продумать. Продумать, построить планы. Вот так. Ну что ж, на сегодня все. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии. Надеюсь, что я вас радую своими прогнозами. По крайней мере, я стараюсь. И до встречи в следующих периодах.